Сегодня мы разберем популярное кресло «Барский Бэтмен» и увидим, что же кроется под обивкой. Мы выделили самые интересные моменты, которые будут интересны вам. Механизм регулировки угла наклона спинки выглядит именно так, если снять с него защитный кожух. Металлические элементы механизма внушают доверие и прослужат не один год. Отдельно стоит сказать про крестовину, на которую приходится весь вес тела и самого кресла. Ребра жесткости гарантированно делают ее максимально прочной и надежной, что не может не радовать. Перед нами сиденье кресла. Обейка крепится к металлическим направляющим с помощью множества колец, благодаря чему исключен брак как таковой. Основой корпуса сидения является прочный окрашенный металлический каркас. К слову, обивка кресла многослойная. Помимо качественной эко которая является верхним слоем, есть еще два слоя. Мягкая прослойка из ППУ и тонкий слой флизелина. Эти решения делают обивку не только приятной на но и зной состойкой. Сварные швы корпуса проклеены отдельными слоями ППУ, для того, чтобы обезопасить обивку от возможных протираний. Боковая поддержка представлена в виде мягкого излома отрывающего металлическую часть и мягких дополнительных подушек к строгу марки ST. В нижней части сиденья также представлено три амортизирующих кремня. Внутренний дополнитель самого сиденья спрятан с чехол. Схематически конструкция сиденья без чехла выглядит именно так. Что же касается самого наполнителя сети, это формованный поролон, цельнолитой с эргономической формой. Используется марка ППУ HL120. Данный тип наполнителя упругий и долговечный. Самое то для людей, которые могут проводить много времени в кресле сидя. Перейдем к спинке кресла и посмотрим, по какой технологии она выполнена, какой ППУ в ней используется и какого типа там используется корпус. Корпус спинки, так же как и сиденья, выполнен из металла. При этом основа покрыта слоем ППУ, для того, чтобы обезопасить обивку и придать мягкости конструкции. Обливка надежно крепится к корпусу, так же, как и на сиденье, специальными клипсами. Боковая поддержка спинки также представлена в виде комплектированных вставок из марки ST. Для большего комфорта пользователей на спинке также представлено, представлено 4 амортизирующих пояса, что в спарте с мягким наполнителем позволяет компенсировать рассеять себе сидячие по поверхности, делая это максимально эффективно. Основная марка наполнителя спинки представлена в виде мягкого ППУ толщиной 30 мм и марки HS. Этот вид баролона производится с применением специального полиола, который смягчает пену, наиболее широко применяется для изготовления спинок мебельных изделий и как настилочный слой для матрацев. Схематически анатомия спинки выглядит именно так, спереди и сзади.